Совершите путешествие во времени вместе с Большим театром Беларуси. Насладитесь музыкальными шедеврами в декорациях старинного несвежа с 25 по 27 июня вечера Большого театра в замке Родевилов. Генеральный партнер проекта ⁇ компания МТС.